Перевел, озвучил мегапыхарь. Некрошторм представляет. Это было твое последнее предупреждение, Передает передай этой уродке Урселе, что вы, вороны, больше не можете работать на этой дороге. ошибаюсь ли ты маленький пиро? Если хочешь, я I'll уйду. I'll Бог знает, от кого ты убегаешь, Расвернулся в темное место. О, в этот раз у меня серьезный проблем. Ничего не изменилось, ты всегда лезешь на рожу. И как зовут эту проблему? So будет лучше, если better, я не скажу. Это будет только хуже. Хуже уже It быть не может. Worse, Это Улис. Ну вот, ты его so разозлила. Пожалуйста, не надо. Do если что, я могу с ним поговорить. Him, в этот раз я ничего I'm не сделала. То же самое ты говорила She и в прошлый раз. Но у меня нашла монетку в твоей Да, и я ушла. А, точно. Хороший его. Если хочешь, я могу опять уйти. Нет, ты можешь зайти. Ты разожгла это пламя, но ты единственная, кто от него пострадал. Хорошо, спасибо. Подвесили кукол. Садись. Так, и что теперь? Сначала ты украл деньги, потом ты убежала. Теперь у Лис. Я больше не могу работать. Только не на улицах Улис. Я не могу работать. Ну, Улисс не имеет на это права. Это не его улицы. Он сказал, что убьет меня, если увидит снова. Ну, я бы вот тоже так поступила, ведь ты украла все, что смогла. А еще и встретила этого ублюдочного копа. Еще и полиция. Ты же была с нами, с воронами. Зачем ты это сделала? Если копы еще раз заступают меня на улицах за работу, они точно меня арестуют. На этот раз это было просто предупреждение. Пьеро, Пьеро, вот задача. А вы? Вы все с тем же шоу? Конечно, то же самое. Лучше. Вы все еще делаете этот трюк с мистером Сизером? Иногда, но только для тех, кто этого заслуживает. Давайте, давайте, покажите мне. Кто знает, может, ты этого и заслужила. Ну давайте, пожалуйста. Леди и джентльмены, сегодня, в честь нашей потерянной овечки, маленького Пьеро... Мистер Сизар, Живая. Что я говорю? Единственная живая Выйдет из коробки, чтобы поразить лично вас. Упсара вызывает мистера Сизера. Упсара вызывает мистера Сизера. Это конец представления. Созерцайте тайну. Прошу, скажите, как вы это делаете? Лучше не надо. Это секрет, может убить тебя, если ты его не сохранишь. Пожалуйста, покажите мне. И жди меня здесь. Ничего. Ты чего не хочешь мне сказать? Нет, нет, нет. Уверена? Я спрошу еще раз. Мой нос кровоточит. Хочешь его вымыть? Да, пожалуйста. В большом зале первая дверь направо. Попрощаемся позже. Не волнуйся, маленький Пьеро. У листья больше не побеспокоит. Дождственный фильм Джуди. Да ладно, только не сейчас. Привет, мам. Привет, дорогая, как ты? Хорошо, не считай того, что я забыла половину всего того, что надо было купить в магазине. Вдобавок мне еще нужно купить собачий корм. Да ты везучая. Почему это? По крайней мере, у тебя есть повод прогуляться. Почему тебе не прогуляться? Хотелось бы, но ты же знаешь, что твой отец никогда не выходит из дома. Да-да, yeah. знаю. Это все та же yeah. самая история. Yeah. Мам. Зачем ты так говоришь? Затем, что ты всегда так way. говоришь. Но это правда. Ты не забыл, что в это воскресенье день рождения у твоей тети. О, Господи, опять. Вы два года не виделись. Мэри, ты должна понимать, что твоя тетя просто. Нет, мама, я не должна. И ты тоже не обязан. Ладно, ладно, я не против, Забудь, что я о ней говорил. Извини, Мэри. Только не начинай опять, ты же знаешь. О боже, я же сказал, извини. Подожди секунду, мам, подожди секунду и послушай. Я извинился, может хоть раз в жизни перестанешь играть в культуры. Ты знаешь, она злилась, а когда она злится, то говорит не то, что думает. Нет, мам, что тетя Дженни сказала про меня? Ты же ее знаешь, если твои мысли не совпадают с ее, то она тебя ненавидит. То, что мы с ней не единомышленники, не дает ей право называть меня шлюхой. Нет, Мэри, она никогда так не говорила. Что, мам, а что она имела в виду, когда говорила, что незамужняя женщина, живущая одна, делает это только ради грязных забав? Ты, как обычно, принимаешься слишком близко к сердцу. Ради oh, бога, только не начинай снова. Умоляй, мама, хватит ее защищать. Ты знаешь, что ей слова буквально означает, что я шлюха. Она не это имела в виду. Именно это, I мам. Я ж тебе говорю, что она говорит не то, что имеет в виду. Не похоже, мам. Ладно, раз тебя там не будет, то... Мам, мам, я тебя не слышу. Мам. Мама. ку Черт, моя маленькая ради сегодня работает в стиле фанк. А теперь она еще заглушила соту этой милашки. И теперь она поняла, что забыла оплатить билет. У меня нет для вас денег. Давай, красавица, не заставляй меня играть в грустного клуба У меня три рта, включаем мой. Я покажу тебе безумное волшебство. Я должна отдать то, что принадлежит тебе. Это твой телефонный номер, который записан здесь. Мне надо ехать. Прошу, скажи мне свой номер, и ты увидишь, что он такой же, как записан у меня. Убирайся, я не шучу. Отвали. Денег нет. Тогда хоть скажи свой номер. О, увидишь? А вот и денежки. Отвали от моей тачки. Я надеюсь, это не настоящий пистолет. Милашка, уверяю, у меня твой номер. Вернись, пожалуйста, это всего лишь твой номер. Вернись, тебе говорю, вернись. Слушай, мам, да. Прости, прости, что положил труп. Не волнуйся, дорогой, я знаю, что ты зла на тетю Дженни. Но, как я, я говорил, она не то имела виду. Вид. Просто я бы не стал с тобой спорить, понимаешь? Знаю, Мария, знаю. Слушай, мам, да, в чем дело? Когда я тебя сбросила... О, Боже, я тут поспорил на светофоре. О боже, что случилось? Нет, ничего серьезного, нет. Тебя ранили? Нет, но мне было страшно. Я достал пистолет. Боже мой, Мэри, ты меня разыгрываешь? Нет, мам, я не шучу. Мэри, ты понимаешь? Что? Что они с тобой сделали? И чего? Know, не знаю. Она не отставала. Oh, no, Боже no, мой. Ты думал, что могло случиться? Знаю. Я испугалась. Say, мэри, I ты I сошла I с ума. Are. Богом I клянусь. Are. Я тебя you не понимаю. Послушай меня. Ты слышишь меня? Это номер 366 490 Могу я поговорить с моей дочерью и Мэри? Я знаю. Я перестарался, Я испугалась. Не спрашивай. Почему? Я знаю. Обещай, что ты избавишься от этого пистолета и спрячешь его дома в безопасном месте. Да, да. Да, конечно. Где мне его спрятать? Я не знаю, просто чтобы не было на виду. Ты же знаешь, я всегда была против всех этих пушек. Да, я знаю. Спасибо, мам. И я была права. Видишь, что случилось? Еще немного, и ты бы отправилась в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Да, да, ладно. Сделать я должен, ты плохо все вела. Обещай, что спрячешь этот пистолет, хорошо? Ладно, пока, мам. Пока, Мэри. Привет-привет. Доброе утро. Привет, милая, как ты? Ты такая милашка. Хочешь гулять? Хорошо. Гулять? Хорошо, Хорошо пойдем. Давай, заходи. Быстрее, быстрее. закончилось. Пойдем, я дам тебе кое-что. Давай. Judy, on, Джуди, иди возьми. черт алло алло Алло? Алло, Мэри? Марта, это you? ты? Я ничего не слышала. Yes. Да, я так и поняла. Что за странные звуки? Звучал как с другой планеты. Really? Правда? Твой номер даже не определился. I know, I gonna... Да, знаю, я еще на работе. Здесь сегодня ужасная обстановка. Why? Почему? Потому что каждый думает, что его уволят в ближайшие два месяца. В самом деле, тебя уволят? Так вроде у вас уже уволят 15 человек. Like so Конечно. Проблема в том, что все думают, что это только предлог, а на самом деле они хотят нас закрыть. Для меня это тяжело. Я не могу жить без работы. Я только ей и живу. Это было бы ужасно. Сегодня у них опять заседание. Ты помнишь Маргарет? Ага, ведьма. Точно, ведьма. Ее трудно забыть. Она была в сегодняшнем заседании. Она сказала, что в нашем офисе никто ничего не делает и мы все бесполезны. Что она в одиночку может сделать все то, что сделали мы все, учитывая результаты первого полугодия. Этот мудак был на ее стороне. Он не сказал ни слова. Ты можешь поверить в это дерьмо? Подожди секунду. Джуди лает. Ладно, ладно. Джуди, прекрати. Марта? Алло. Извини, Марта, можешь подождать секундочку? Что там у тебя случилось? Одежда упала с ушелки. Я позже перезвоню. Нет, нет, подожди. Это не зайдет много времени. Ладно. Алло, Арта, ты спасла свою одежду? Yeah. Да, also, и я так думаю, это все твоя сраная собака. Yeah, это не Джуди. We'll О, a... oh, oh, кстати, мне звонил твой ветеринар насчет вакцины. Он сказал, что пыталась позвонить тебе утром, но ты не брал трубку. В какое время? Черт, я не помню, но он сказал, что тот звонил, когда я была с Джуди на пляже. Я пыталась перезвонить, но никто не ответил. Ну попробуй снова, может быть, на этот раз он ответит. Уже 9.40 ночи. Я позвоню завтра. Не, все отлично. Звони сейчас. Он хочет дать тебе не только вакцину. Я знаю точно. Да, конечно. Это последнее, что мне сейчас нужно. В любом случае, спасибо за предупреждение. Ладно, спокойной ночи. Передавай чудовище от меня привет. Она не чудовище. Она красавица. Да, да, я знаю. Пока. Джуди! Джуди! Джуди! Джуди! We'll do it. Успокойся, подожди немного. Люди, камни. О, Джуди. Джуди. Джуди. Джуди. Джуди. Джуди. ко мне. Джуди. Джуди давай, давай, пойдем. Подожди. Теперь могу дать тебе твое печенье. О нет, не может быть. Блин, я оставил печенье в машине. Подожди. Нет, Джуди, жди меня. Нет, зайди, жди меня здесь. Жди. Джуди, пойдем. Я знаю, что я худший человек в мире, но я пытаюсь наверстать упущенное. Джуди, пожалуйста, давай быстрее. Джуди, я здесь. Я, я здесь ко мне. Джуди. Джуди. Джуди. Джуди. Джуди. Джуди. Алло. Алло. Чуди. Боже, Чуди, Чуди. Judy! Judy, Judy, Judy, Judy, Judy, Judy, Judy. <laughs> Judy. Эй! В чем дело, Мэри? В чем дело? Джуди, Джуди пропала. Ты серьезно? Как это произошло? No не имею понятия. Где ты сейчас? Я на пляже, рядом с домом. Я не знаю, что What делать. Неужели она сбежала? No. Нет, мы We были дома. Я оставил but... yeah. yeah. на минутку. И она просто пропала. Может быть, она прячется где-то в доме? Нет-нет, я уже проверяла, ее нигде нет. Ты уверен? Может... Нет, говорю тебе, она никогда так раньше не делала. Я забыла закрыть окно. Она могла выскочить оттуда. Просто вернись домой и... Нет, я уверена, что она здесь. Если она убежала, то она где-то здесь. Проверь дома еще раз. Ты меня слышишь? Подожди, Мэри. Я позже перезвоню. Okay, Привет, мам. Мэри, милая, как твои дела? Не очень хорошо. Мэри, ты плачешь? Что случилось? Джуди пропала. О боже, нет, когда это случилось? Сегодня. Постой, успокойся, может она просто гуляет? Вы были на пляже? Нет, мы были дома, оба. А потом я ненадолго вышла. А когда вернулась, ее не было. Я думаю, ее что-то привлекло снаружи. Она что-то почувствовала с собаками, это бывает. Она вернется. А если нет? Если она не вернется, мы что-нибудь придумаем. Подожди немного. Да, я подожду. Хорошо. Пока. Пока, Мэри. Алло. Hello? Алло. Hello? Hello? Алло? Марта? Мэри? Ты нашла Джуди? Пожалуйста, скажи, что нашла. Что-то не так. Что, что ты имеешь в виду? I Мне кажется, Джуди кто-то забрал. Что ты взяла? Я думаю, кто-то проник I'm в дом. Я sure. в этом уверена. Что ты, ты сказал? Any... Ты что, шутишь? No, Нет, я не шучу. Ты звонила этим чертовым полицейским? Еще нет. Дело в том. Дело в том, что я не знаю, стоит ли это делать. По крайней мере, пока. Подожди мне, я сейчас приеду. Нет, нет, не надо. Мэри, если ты скажешь, что происходит, я сама вызову полицию. Нет, не звони. О, я позвоню, потому что если ты говоришь, что те, кто отворвался, послушай. Послушай. Помнишь, я говорил, что, возможно, Джузи сбежала через окно. Да. Помнишь, ты мне сказал идти домой, потому что она, возможно, прячется. Не знаю почему, но у меня ощущение, что она здесь. Мне кажется, она все в это время была здесь. Ты была права. Она не покидала дом. Ты была права. Если Джуди тень отвечает, значит дома ее нет. Джуди здесь. Я просто не могу ее найти. Она очень хорошо спряталась. Но где, Мэри? Она лает и шумит. Ты бы ее услышала. Пожалуйста, приезжай сюда. Мы распечатаем фотографии, черт. Может, ее кто-нибудь уже нашел? А если. Если что, Мэри. Если кто-то или что-то мешает лаять. слушай. Ты меня слушаешь, Мэри? Да, слушаю. Ты хочешь, чтобы я приехала? Нет, не думаю. Я сейчас лягу спать. Да, думаю, это лучшее, что сейчас можно сделать. Да, и я так думаю. Спокойной ночи, Мари. Алло? Марта? Эй, все в порядке? Ой, прости, ты спишь? Нет, не волнуйся, я только проснулся. Хотел узнать, можно ли к тебе приехать. Конечно. Просто дай мне пару часов, я распечатаю те фото, о которых мы вчера говорили. Если хочешь, можешь приехать сюда. Я знаю, как распечатать фото. Хорошо, я скоро приеду. Хорошо, я тебя жду. 9-1-1. Экстремная помощь. Чем я могу вам Пожалуйста, <Стверждение> что случилось? Они, Они хотят кормить. меня убить. Алло? Алло? Алло? 911, экстренная Hello. помощь. Чем я могу вам помочь? Я звоню в экстренную помощь. В чем дело, мэм? Пожалуйста, помогите. Кто-то пытается вломиться в мой дом. Пожалуйста, успокойтесь. Откуда вы звоните? Пожалуйста, помогите. Алло? 9.1.1, экстренный. Давай, давай! Давай же! Ну, давай же. Боже мой! Боже мой, Джуди! Боже мой! Пожалуйста, прости! Пожалуйста, не покидай меня! Джуди! Это я виноват, что из, это из моего маленького радио. Милашка, милашка, все время были здесь. Дверь, милашка, мы все равно войдем. Я найду и убью тебя, я тебя убью. Чем, видишь? Тебе больно? Что я тебе говорил? Я тебя покалечу. Я тебе говорила, помнишь? Та-та. Да -да. Теперь нужно остановить кровотечение. Видишь, что получилось? Держись теперь, держись. Если не прижмешь, это не прекратится. Что ты наделала ты сама во всем виновата плохая милашка Перевяжи. Держись, я тебе помогу. Я иду. Можешь мне доверять, милашка. Я хочу помочь. Можешь мне доверять. Видишь, что бывает, когда плохо себя ведешь? Вот что случается. Ушло вызывает мистера Сизера. Ушло вызывает мистера Сизера. Перевел и Мегапыхарь специально для сайта megapыхar.com